Я иногда делюсь разными техниками, помогающими ведущим и игрокам в настольные ролевые игры. Сегодня как раз одна из таких техник, которой я лично пользуюсь довольно часто. То есть нет, скажем так, пользуюсь я ей всегда. Просто иногда явно, часто явно, вот так как я расскажу сегодня. А если даже нет, то я как бы вот закрываю глаза и пользуюсь неявно про себя. Небольшое вступление. Когда люди садятся играть в настольные ролевые игры, они это делают ради чего-то. Они могут это не понимать, не осознавать до конца, а то и вообще не задумываться, но есть какой-то повод или какой-то набор поводов, который их на это толкает. Один из самых главных из таких возможных поводов, это живые люди, в частности, живой мастер, который, неважно, жутко ли он опытный или начинающий, веселый и полный энтузиазма, или унылый как и выжатый, как два лимона, подготовившийся и вооруженный до зубов всякими мастерскими блокнотами, или узнавший полчаса назад, что вообще игра состоится. Неважно, так или иначе, живой человек — который думает и действует как живой человек, без заготовленной последовательности произносимых фраз, как вот знаете там роботы в старых фильмах, без полностью известной стратегии поведения и с тенденцией так или иначе задумываться над происходящим, как-то вот глубоко закапываться, искать вторые смыслы, находить неочевидные связи и так далее. Здесь отступление от, э, от вступления. Вы можете вспомнить, что далеко не всем играм нужен мастер. Ведущий или там кто-то э, кто такой. И сейчас уже там в э, 2021 как бы уже никого давно игру и без мастера не удивишь. Ну подумаешь, там без мастера и без мастера. Играют там вот без кубиков, без карты, без сюжета даже бывает. Ну совсем не часто, но можно. Ну почему бы не без мастера? Но если у нас нет ведущего как именно генератора, как источника такого вот человеческого элемента в сюжете, ну или в чем-то, что мы можем с той или иной натяжкой называть сюжет, то если у нас его нет, то главная проблема геймдизайна в данном вот э, фокусе, в данном случае, не в том, чтобы броски кубиков там заменять чем-то, а в том... Чем вот этот вот человеческий элемент можно заменить? Известны только два пути: либо создатель модуля взваливает на свой горб больше обычного и остается за столом только, ну, грубо скажем, так, кубики покидать. Такой путь, путь сделан вот в сольных модулях, которые вот надо взять книжку и там спокойно уже от главы к голове э, самому идти, ну, там иногда что-то кидаешь, иногда что-то записываешь. Как-то как бы один раз это можно пройти без, без мастера. Это один путь. И другой путь, когда правила толкают прочих участников, ну, обычных игроков, скажем так, к тому, чтобы больше этого человеческого элемента в игру вкладывать и вливать. По такому пути, скажем, идет универсалис. Ну, наверное, одна из самых популярных систем такого толка. Их можно весьма успешно совмещать. Скажем, так фиаско совмещает. То есть там э, выбранный сюжет, который мы играем, он очень много сразу вбрасывает вот в, в общее воображаемое пространство. И правила дальше вынуждают к обыгрыванию этого всего. Совмещать можно избегать не получается. То есть, нет, конечно, так-то можно. Я вам не Роскомнадзор, я не буду ни блокировать, ни замедлять. И даже портбилет ролевого сообщества не заберу. Но без человеческого элемента получится плохой аналог видеоигры. Потому что состязаться такая игра будет именно с играми компьютерными. И состязаться будет безнадежно. Так вот, одна из способностей человеческого разума сопоставлять детали. И искать, находить, выводить, выстраивать шаблоны какие-то, тенденции, течения, замыслы. И особенно это заметно в сюжетном плане. Особенно если вы вводите не, не четко по книжке модули, а сами себе выдумываете про что играть, как делать игрокам красиво, то если от сессии к сессии у вас не будет угадываться какая-то вот общая такая линия, какая-то вот, вот, вот что-то такое общее, связующее и, и меняющееся, и прогрессирующее, то разок-другой это как бы прокатит, а потом игроки почувствуют халяву. И не в хорошем смысле, а почувствуют, что вы халявите, как ведущий. И за происходящим ничего большего не стоит». Просто вот как бы сегодня мы один этаж зачистили и 20 гоблинов убили, вчера другой этаж и 10 кабольдов, завтра там еще что-то такое будет. Ну как бы вас можно тогда уволить, как ведущего, и заменить даже не роботом, а плоской картонкой такой, с неровно нацепленной на нее вашей же фотографией. Ничего не изменится от этого. Чтобы этого не происходило, нужно иногда... Ну, желательно каждый раз до игры. Я лично это делаю вот, вот совсем вот, когда вот игра уже вот, вот через полчаса, может, час начинается. Но тут кому как. Но хотя бы иногда, спорадически, проводить некоторую такую калибровку, ревизию, что ли, прошлого, настоящего и будущего. И именно об этом сегодняшний выпуск. Если этого не делать, то будут получаться только сравнительно такие короткие модульки между собой, слабо связанные. Ну, либо можно водить вот чисто по чужим книжкам, наступая на все грабли. Некоторые так и делают, и годами вполне так, так делают, и остаются этим счастливы. Но как бы кому, кому как, кому и кобыла невеста, но... Я глубоко убежден, что они как минимум не выжимают, не получают от своих игр всего того, что могли бы, в общем-то, с минимальными, буквально, вложениями получить. Вложение у нас будет такое. Возьмем листик бумаги, пустой там хотя бы с одной стороны. И поделим его пополам, а потом каждую половину еще пополам. Получается такая табличка. Как Начинаем заполнять со второй колонки, в которой записываем, просто вот как вспоминается, события последней сессии. Очень кратко. Чем закончилось, где там вообще партия сидит, что там происходит вот сейчас, вот, вот, вот, вот, с чего мы начнем следующую сессию. С чем они там столкнулись до того, как вы объявили, что именно этим клевхенгером закончится сессия. Сидят они в таверне? Ну хорошо, вот пусть сидят, Также же запишите. Таверна. Убегают они от зуборылого шипоглаза, еще лучше, плывут на корабле, крадутся по темной аллей, ведут беседу, нарываются на драку, ходят по магазинам, спят у себя в замке, что угодно. Это просто такое упражнение по вспоминанию вот той вот точки, с которой пойдет игра дальше. Пока что я как бы ничего особенного не сказал, так и то есть такой вот момент вспоминательный, он так или иначе должен свершиться до того, как начнется сессия, потому что без него сессия не начнется. Если попробовать, то тогда начало сессии будет как раз вот воспоминание. Идем далее. Смещаемся на одну колонку вправо и пишем то, что случится вот-вот, что вот скоро будет, но пока еще не началось, не, на, не начало происходить. Скажем, если партия вернулась из подземелья, то, возможно, им надо будет продать найденный лут. Они еще этим не занимались, они пошли бухать в таверну, потому что, возможно, по той системе, по которой вы играете, им экспу за это дают. Но шутки как бы в сторону, то есть они, они чем-то другим заняты, но в какой-то момент вот эти вот там... Какие-то, я не знаю, статуэтки, ковры, вязанку ужавых мечей. Их надо как-то кому-то продать. Возможно, они нашли какие-то там особые ништяки. Их надо будет опознать. Возможно, нужно будет починить изъеденный ржавильщиком волшебный топор главного танка партии. Еще что-нибудь такое. Или наоборот, они не только что вернулись, а они собираются куда-то пойти. Они только что взяли квест от квестодателя Гендальзара на то, чтобы отнести важную шкатулку в башню его брата Дамблгаста. И сам факт взятия квеста, он идет в колонку сейчас. А вот подготовка к выступлению в поход, да и сам поход, в общем-то, они идут вот в колонку скоро, потому что, ну, мало ли, возможно, они капитально закупаться и готовиться будут. Может и нет, это их дело, это дело партии, это дело игроков. Но как минимум сделать выбор верхом туда направиться или пешком, или телегу взять, или караваном пойти, не знаю, трамвая подождать, на орлах полететь. Много версий может быть и... Эм, что точно будет мы не знаем и сидеть и пытаться догадываться это тщетный труд. Не, попытаться конечно можно, но наверняка хоть в какой-то детали игроки э, такое отчебучат, чего мастер в страшном сне не выдумает. Если начинать сессию с ожиданий, что ну вот вы же сейчас, а они что-то другое сделают и может получиться не очень для всех сторон. Кроме того, далеко не всем планам суждено воплотиться просто потому, что они могут ну, не поместиться именно в эту сессию, скажем. Возможно, ржавый магический топор останется ржавым еще долго просто потому, что ну, есть какие-то другие дела. Нет достаточно искусного мастера под боком или есть там копье, с которым тоже, в общем-то, как бы можно. Поэтому все это мы записываем отдельно. Ну, все не все, что-то, что, -то, что вам, считает, вам кажется важным в тот момент. Пока что тоже как бы, да, я ничего заумного не сказал, ничего внезапного не посоветовал. Просто пока вот две группы заметок на сейчас и на вот вот. Кстати, если пользуетесь моей э, шестичастной э, схемой подготовки, э, она идет после этой таблицы и заполняется в основном по этим двум колонкам. Но дальше начинаются чуть более тонкие моменты. В самую правую колонку мы записываем то, что хотелось бы, чтобы случилось когда-нибудь потом. Когда-нибудь, неважно, через 2 сессии, 10 или вообще там когда-нибудь, может, после вообще всего модуля. Скажем, возможно, вы задумали, или, или давно задумали, или сейчас, вот так вот вам захотелось, но задумали вы, чтобы началась война с великанами. Вот такой вот образ вам вот нравится, что вот война... Больших народов против малых народов. И вы хотите как бы, какие-то вот, э, какие образы с этим связанные э, больше исследовать и вывести на поверхность. Вот как бы вы себе вот такое думаете, что великаны там с заратанами и драконами. С одной стороны, никакие какие-нибудь эльфы, э, люди, дварфы, леши, русалки. С другой стороны. Возможно, у вас ничего не подготовлено для этого. Ничего страшного. Для этого мы и пишем это все. Если у нас будет такое вот напоминание визуально, просто вот на листике, который лежит у нас на столе, напоминание о том, что будет война, будет война с великанами, то, возможно, по пути к башне этого Дамблгаста партии, ну, можно будет показать какое-то там место битвы с раздавленным караваном и выдранными зверски с корнями дубами. Или даже боковой квест там, на поимку и возвращение коров, унесенных в большом количестве э, за последнюю неделю грифонами или там, рухами. Много чего можно выдумать, если иметь такую цель. А она сама по себе появится, если этот заголовок просто вот будет вам глаза мозоли. Начиная именно с этого момента, вы уходите в сторону, куда движку видеоигры за вами идти очень и очень сложно. Процедурно породить такую вот последовательность событий, которая вызовет такую последовательность выборов игроков за своих персонажей, что в итоге цель будет достигнута именно каким-то хорошим способом, который методом, который понравится всем участникам, не так уж просто, а в открытой системе может и невыполнимо вовсе. Если, скажем, вот вы себе задумаете, что война имеет торгово-экономические истоки, и партия поднимет все свои связи, вложится в э, э, партию э, какого-нибудь там дичайшего дефицита и повезет его другой стороне в качестве подарка за мирный диалог то человек, ведущий, легко выкрутится, или сведя игру к экономической, или ставя новые политические челленджи, или вообще съехав с этой темы, или введя еще одну сторону, плетущую свои козни. Да мало ли чего можно навыдумывать. Бесконечное количество возможностей здесь. У компьютерных движков подобной адаптивности пока что нет. И обеспечивать ее крайне сложно, там есть как бы э -э барьеры. Итак, у нас осталась самая первая колонка, которая пока что пустая, и ее тоже надо заполнить. Если тройка основная у нас была сейчас, скоро и потом, то эту можно будет назвать всегда. Если у нас есть какой-то сеттинг, у каждого практически сеттинга есть какие-то свои, ну скажем так, темы. Может это высокомагичный мир. И на каждом шагу попадаются действительно там левитирующие циркачи, цыганки, и правда могут рассказывать о будущем по руке, ворота города разумные и сами могут сделать выбор, пускать вас в город или нет, и никакой стражи там нет. Может наоборот это большая тайна магии и всех найденных магов делают своими послушными рабами инквизиторы, поэтому подросток путешествующий с седобородым старцем вместе вызывает потоки прямо такие косых взгляд. Может там по небу драконы летают постоянно каждый день или два солнца в небе одно из которых зеленое или мир медленно гибнет и тонет в песчаной бездне или Каждая арка и каждые врата могут оказаться порталом в другой мир. Вспомните, не поленитесь, зачем вы лично выбрали этот вот сеттинг, чем он вас вот так вот устроил, какие его детали вы бы хотели вывести на поверхность или какие детали вы в общем-то более-менее выводить на поверхность, но чего-то, чего-то возможно вот на прошлой сессии вот не было. Там, скажем, вы э, хотите показать сказочность сеттинга и хотите настаивать на том, что там огромное количество всяких раз, а людей, скажем, вообще нету, да? То, возможно, если в прошлый раз у вас там были сплошные дварфы, то два. Э, это, конечно, хорошо, это очень хорошо, но, возможно, в этот раз вы бы обязательно дополните каких-нибудь там пятиногих семихвостов или что-нибудь в этом духе. Ну, и, э, возможно, дальше, когда вы будете вот э, шести, частную схему делать, то там вы одной из схем, одной из э, сцен этой э, схемы, вы запишете там несколько... Э, Просто для вашего воображения, для того, чтобы дальше можно было как-то симпровизировать на основании этого, вы запишите несколько названий каких-то раз. Возможно, для этого вам нужно будет взять какую-нибудь там, какую-нибудь книжку полистать или еще что-то. Возможно, из головы. Неважно. Но так или иначе вы выведете это на поверхность. Возможно, у вас с этим с каким-то сюжетом, Если есть метасюжет... И если он никак не влияет на основной сюжет, то это не метасюжет. Это так, какая-то там досужая выдумка, отваливающаяся от первого вздрагивания. По возможности избегайте этого. Если есть метасюжет, он должен с сюжетом взаимодействовать постоянно. Когда нет возможности, ну спешу обычно, или нет необходимости, если и так считаю, что все знаю, то я использую эту технику, так сказать, про себя. Просто вот мысленно так э, гляжу в потолок и мысленно черчу вот такие вот группы. Всегда, сейчас, скоро, потом. И также мысленно их заполняю плюс-минус, и потом уже либо играю, либо вот намечаю возможные э, сцены с э, шестичастной схемой. Так или иначе, мне эта схема оказывается полезна, и похожие схемы, ну скажем, используются психологами некоторых направлений для улучшения терапии. Потому что там как бы тоже основа метода это сделать пациента главным героем происходящего. Ну и вам возможно тоже куда сгодится. Будете пробовать, пишите комменты. Если у вас есть какой-то похожий метод, или не похожий, но какой-то метод еще лучше этого, тем более пишите, не жадничайте, делитесь опытом. С вами был Радагаст, если понравилось, мы увидимся еще.